Приветствую вас на канале Максима Черепанова в городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем дом. Дом на 3,5 сотках земли. 3 миллиона 700 тысяч рублей. Дом полностью готов. Документы все оформлены на дом и на землю. Этот дом можно купить в ипотеку. Пойдемте посмотрим сам дом. Участок небольшой, но дом расположен удобно. Место есть с этой стороны, с этой стороны. У дом находится на угловом участке. У него два входа. Один вход. Калиточка небольшая, профнастил. Другой заезд для машины вон там находится. На этом участке еще можно превосходно посадить деревья, расположить зону барбекю. Вокруг дома достаточно много земли, даже для тех, кто хочет здесь что-то выращивать. Очень много земли. У дома неоспоримое еще преимущество. У дома есть подвал. Сам дом небольшой. 80 квадратных метров, там в доме три спальни. Подвал у дома, еще раз повторюсь, есть. Подвал не накрыт, у нас недавно был дождь, чуть-чуть здесь вода мокрости есть, а в подвале сухо. Если вы обратите внимание, там дальше угол совершенно сухой, воды здесь нет. Итак, мы попадаем в дом, это прихожая. Здесь разводка электросети Стяжки на полу еще нет ну, Для того, чтобы установили люди Теплый пол С одной стороны спальня С другой стороны спальня Спальня порядка 12 квадратных метров Квадратная Хорошо устанавливается кровать Шкаф, стол рабочий Вторая спальня Электроразводка по дому разведена Выход На мансардный этаж можно превосходный мансардный этаж еще дополнительно сделать. Санузел 6 квадратных метров с обогревателем. И третья спальня, такая же, 12 квадратных метров. И попадаем в кухню-гостиную 24 квадратных метра с большими окнами, выходом на террасу, на улицу. Кухонная зона, уголочек немножко отгорожен, но очень хорошо здесь размещается, зона приготовления удобно очень, не будет мешаться. И выходим на зону на террасу.